Еще спросим какие впечатления у нас от масочки прохладненько прохладненько да. приятненько. приятненько смотрите мы сейчас за не менее времени как бы то что у нас не спасал он все-таки я нанесу в один слой и вы представляете что этого будет достаточно для того чтобы мы увидели эффект вообще по идее нужно бы дать высохнуть там, допустим, да, журнальчиком веер сделали, помахали, дали высохнуть первому слою, нанесли второй, третий – это, если вы хотите быть супер красивыми непосредственно сегодня на вечер, допустим, да. А тут сону, наносить, наносить можно везде, даже на неподвижные века, вот. В даже можно в ней спать, Натан сказал. Если вы не боитесь прилипания подушки, можете лечь спать. Но в принципе, если вы делаете это выходной, и вы находитесь дома, вы можете с этой масочкой просто ходить, путешествовать и, там, готовить Хотя для масок я люблю, чтобы все-таки лицо было в надлежащем состоянии. Поэтому побалуйте себя любимую, отдохните с масочкой. С этой на лице. Следующий у нас мейкап, э, Окей. Итак, как я сказала, э, тон там у нас, не важно, это у нас первый. Попробуем самый светлый или можно? Можно, наверное. Давайте потемнее попробуем, чтобы было видно эффект. Но, она она сильно не сильно темная. я Никакого думаю, что этот, да. потому что это слишком светлый. Да. Да. Да. Не светлый, а следующий. Так, Еще это у нас светлый. Светлый. Светлый. это у нас праймер. Итак, хорошенечко взбалтываем. хочет, а? Очень, очень важно, да, хорошенечко его взболтать. Теперь я наношу праймер. Праймер это, как я сказала, уже основа, которая содержит в себе уходовые факторы роста. То есть у нас лицо будет заодно в надлежащем состоянии еще получать уход. И, помимо всего прочего, праймер выровняет все неровности и подготовит лицо уже к хорошему накладыванию именно мейкапа. Наносится это быстрым движением, закрывайте глаза, это очень будет непривычно, может и на вас попадет. так что. Показывай. Не постись, это все хорошо. Примерно вот так это работает. Поэтому я рекомендую, конечно, мы можем мейкап на 10 но лучше не э красить. Вот дадим ему пару секунд ситаться, потому что все это должно сработать. Вы видите, да, что лицо уже вот, пару секунд, да? Постепенно, посмотрите, такая матовость начинается, вы, выравнивание. То есть мы видим, уже идет работа потрясающая. Скажите, пожалуйста, тяжелые ощущения? Какие Нет, Ничего. Я ростер, вам хочу сразу да. сказать, он вообще не чувствует <coughs> на коже, не, не чувствуешь... Вы слышно да, да. Что, ладно, Более ладно, того, праймер дает даже ощущение немножко лифтинга, подтяжки, потому что факторы роста э, дают это ощущение подтяжки. Ну вот так мы видим, уже личика да? Я даже, наверное, не буду ничего ну, размазывать. Губы уже тянут, да. Вот, губы уже тянут. То есть ну, уже да. у нас эффект лифтинга да, да. пошел. То есть вы понимаете, да, как хороший, классный. Так, теперь всем ложиться. Да? Сто... Так, не улыбайтесь, пожалуйста. Вам нужно... Смотрите, маски все желательно с неподвижной мимикой. Лифтинг маски делаются на обесточенное лицо. То есть максимум расслабления отдыхайте, не реагируйте. Так, ну все, теперь. Он будет темный максимум. Я не хочу, просто белый будет слишком свет. Я, я хочу тон сделать, чтобы Какой вы видели тоже. Четвертый. Он, он нормальный да. Да, на лето, вот то, что пойдет. Да. А я теперь я тут мы бы, можем, здесь мы можем немножечко спонжечком. Спасибо молодым ассистентам. Сейчас мы тоже дадим пару секундочек впитаться. То есть уже видно, да, сейчас вообще с тоном, супер как заметно. И вот такими движениями, когда я растушу, можно не делать этого, он и сам спитается, но у меня нет много времени, я опаздываю куда-нибудь, и мне нужно, чтобы это было быстренько. Причем это очень хорошо маскирует как бы все любые дефекты. Вы видите сейчас, вот кто с этой стороны сидит, что вот эта часть лица, где я затонировала, вернее, спонжиком уже наоборот растянула, вы видите, какая разница, да, матовое лицо? Вот, вот так. Сейчас я здесь это сделаю. То есть мы убрали вот эту лишнюю плаву. Можно, я же говорю, дать питаться пару секундочек для того, чтобы... Это все наносится под глаза проблем он не комедонно образующий нет совершенно не забивает поры более того я вот вам покажу на салфеточку когда он сейчас впитается, еще 2 секунды что это никак не переходит на одежду смотрите я прикладываю вот так хорошо да Видите? Хорошо, ничего да. нет можете подойти еще то есть сейчас это когда максимально впитается вы можете снимать надевать белый свитер сорочку и ничего не будет. Видно, да, какое личико? Может, может, может немножко тон темноват, но тихнее. Теперь. Вот. У меня уже Это... глазки можно открывать? Да, можно. Это завершающий этап, где мы хотим там подчеркнуть, выделить скулы или наоборот спрятать. Окей. Давай сделаем все, все, все, все, все. все. Принципе, теперь я хочу ваше хватает. внимание обратить на один слой лифтинг-маски. Любочка, повернитесь, пожалуйста, к аудитории. Посмотрите, кто видит далеко сидит. Хорошо. Вы видите эту участницу? Да. Видно. То есть понимаете, это прошло только сколько, несколько минут. Так, теперь э, я не хочу наносить это на все лицо, потому что нам этот вот блеск это на вечер может быть. Кстати, вот этот бронзайтер очень хорошо э, на выходы. Женщинам зона декольте, руки, ноги, супер, смотрится как легкий загар, с переливом, с отливом, мало того, держится 24 часа в сутки, пока не смоешь. Мало того, когда смоешь, он тоже держится. Вот, поэтому как-то так, в принципе, это нужно на спонжик, я нанесу непосредственно вот, вот так просто на скулы. Да, мы как бы затонируем просто ту часть лица, которая э, должна именно вот так выглядеть. Немножко подбородочек здесь. Да, но это бронзай. Да, Он просто естественным образом оттеняет. Все тонкая абсолютно основа. Никак ни, нигде не вымазывается на одежду, никак ничего не есть лицо изменилось, Я вижу, что так стало темнее такой тенок. Да? Я до себя не вижу. Да, мы И покажем. Мы, мы Но стороны. по ощущениям вот как будто меня тоником просто протер вот. Никакого не ну, да, ни липкости. Плюс минус. Можете встать. Я забыла представить вас. Как Женя. вас... А, Женя. Женя, очень приятно. Смотрите, нам да, осталось в принципе пару штрихов подкрасить глазки, там накрутки нанести. Человек как будто вышел от, есть, это вот так, две секундочки делается. Вы видите, да, сколько у меня времени взяло, я до конца не довела даже э, эти процедуры. И тут у вас, я еще раз повторяю, он не кометонообразующий, он не жирный, он не на, на водной основе. Никакие прыщики, ничего. Только если нормально сделать, то есть по времени, как положено, лицо будет еще гораздо более. Вы видите, да? То есть там не нужно ничего рассказывать и показывать. И Ореша, мы делаем Что? Жень, Жень, зеркало, э, че, там там зеркало, э, э, да. зеркало можно посмотреть самому на себя мы полюбоваться они да. а вернутся обратно yeah, no, можно кстати, посмотреть mm -hmm. ты yeah. протирала да yeah. okay. ну, yeah. yeah. хочу... yeah. Саша, смотри, же а что это, естественно ты сейчас на там. Я, кстати, бежу на работу в 7 часа. Это очень помогает жизнь. Да, э, но это просто на, на самом деле идет уже вот такой вот и очень хорошо. Смотрите, ребята, все вы знаете, что мужская кожа, кто не знает, расскажу. Мужская кожа намного толще, чем женская, да, поэтому мужчины стареют медленнее. И, конечно, мне ее растянуть тоже гораздо сложнее, чем женскую кожу. Но мы попробуем, рискнем. Так, лоб, будем лоб делать, да, наверное, сфотографировать. Будем делать половину лобика и, и вот этот. Да, давай еще раз. Смотрите, этот крем работает на увлажненной коже, потому что факторы роста должны проникнуть через влагу. Они очень хорошо именно переносятся, когда кожа увлажнена, не мокрая, а именно просто увлажнена. И, естественно, как я еще раз повторяю, лишена жировой основы какой-то искусственной. Я вот такой беру червячок, бусинку, согреваю между пальчиками, чтобы он, молекулы раскрылись нашего аргерелинчика. И вот такими похлопывающими, сфотографировали, Игоря, да? Угу. Похлопывающими. что у тебя большой лоб, слушай. Я много думаю. Я много думаю. Мало выжимаешь. что Сколько выжимаешь? бусинку uh -huh. так и мы вот такими похлопывающими движениями начинаем боже я же не успеваю он уже работает я еще вокруг мы можем э -э, газеткой помахать чтобы это быстрее гораздо впиталось и сейчас я вам хочу показать эффект. Во-первых, посмотрите. Кожа в районе, где мы нанесли этот крем, э, осветленная. Да, видно вам. Морщинки, где вот возле глазиков были, человек загорал, они распрямились и стали белыми. Потому что э, подтянулась кожа. Игорь, какие ощущения? Мимика должна быть неподвижна, когда мы работаем, дать две минуты, сработать. А а? Давай, помашь, помашь. Там, ну, Очень удобная форма. Посмотрите, пожалуйста. <связывая> очень удобная упаковка. форма упаковки – это вот такие самолетики, так называемые, которые хватает на несколько раз, крышечка переворачивается, закрывается, и в сумочке, в косметичке, в любом. Более того, очень любят это все покупать. У меня, допустим, есть девочки косметологи, парикмахеры, у кого просто вот так стоит на входе вот такая пачечка. Девочки приходят по одной штучке. Кто не хочет всю пачку, в ней 25 штук, берут по штучке, берут по три, берут по четыре для партнеров компании очень приемлемая цена, поэтому Сережа, я не знаю, ты сказала, я прослушала. Если вы хотите просто приобрести продукцию, годовой абонемент дает 35 процентов скидки на все время, ничего не надо делать, просто пользоваться продуктом. есть не надо накупать какие-то там целые количества, все, что вы захотите купить даже поштучно, у вас будет фиксированная 35 процентная скидка на продукт. Посмотрите, пожалуйста, на Игоря. Кто-то видит вообще там? Эй, там, на Колыме. Смотри-ка, поверните. Пусть подойдут, посмотрят. Можете пойти по а часу. Ну вот, все зависит. Все, да, наверное, вообще очень его. быстро возвращается, потому что вот, вот обычно, вот, вот А потом, постепенно, в течение месяца, например, на протяжении, на протяжении, там вообще вообще на глазах Галочка, ты да, что, да, ты да, что да. хотела? Ну давай, такое. Такое да. хочешь? Да. Кто-то маску? А кто маску? Давайте на кого-то надену маску, чтобы сидел человек, а потом мы уже да, хотим Давай, сидеть. Хорошо.